Друзья, всем привет! От прошлой самоделки у меня остался вот такой большой 250-й гвоздь. Ну, по крайней мере, раньше он был 250-м. Сейчас немного я его укоротил. Кто не видел, что я с ним сделал, оставлю ссылку в описании под этим видео. Также, помимо гвоздя, нам понадобится брусок 30 на 30 в моем случае. Можно взять другие размеры, поменьше, побольше. Ну, побольше не рекомендую, потому что большая самоделка получится. 30 на 30 это край. Отрежем и отчертим два куска по 25 см. Далее будет видно, что у меня один брусок короче другого. Это я просто немного решил изменить конструкцию в процессе изготовления. Дальше все покажу. А так я предлагаю посмотреть видео до конца и посмотреть, что в итоге я сделал. Желаю приятного просмотра. Вот получился прекрасный циркуль. Естественно, не обязательно использовать гвоздь для острой части. Можно использовать что угодно, хоть саморез. Просто вот я захотел сделать из гвоздя. Я специально сделал все это съемным, для того, чтобы можно было, во-первых, карандаш на что-то еще поменять, например. И можно, например, заточить острую часть, или поменять, или загнуть как угодно. То есть с запасом на будущее. Радиусы можно выставлять от 3,5 сантиметров до 40. Я хочу сделать шлифовальный станочек. Вот как раз циркуль мне и пригодится. Заодно проверю, потесту, потом расскажу. А на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Желаю всем хорошего настроения. Пока-пока.